всем привет что если я скажу что для анализа цен конкурентов поиска популярных тем для написания статей или даже составления товарного фида не нужна помощь ни программиста ни дорогостоящих сервисов в этом видео я покажу как выполнить эти маркетинговые задачи имея под рукой лишь ctrl c ctrl v ну и нет spider поехали если говорить простыми словами Парсинг — это сбор данных. В нашем случае мы собираем информацию со страниц сайтов, например, цены, характеристики, отзывы и так далее, по нескольким типам условий, которые затем добавляем в программу. Первый способ — это поиск по содержанию. Это простой вариант узнать, есть ли какой-то контент на странице или нет. Например, наличие SEO-текста или проверить, добавили ли вы код Google Analytics, либо же Яндекс.Метри. Затем CSS-селекторы и x -пасы. С помощью выражения этих языков можно указать путь, по которому нужно пройти парсеру, чтобы извлечь определенную информацию. Например, по пути item.prop равно price и значение атрибута content мы сможем получить цену. Чтобы узнать, по какому пути нужно пройти, откройте код страницы, найдите нужный вам элемент, и, допустим, нажмите правой кнопкой мыши «Копировать», и здесь можно добавить либо же x либо же Selector. И затем вставьте это в программу. Я понимаю, что это может вначале показаться сложным, но, поверьте, совсем немного практики, и вы будете щелкать эти задачи как семечки. Тем более, мы сегодня рассмотрим еще не один десяток примеров. Последний тип условий для парсинга — это регулярные выражения. Это такой набор символов, который характеризует шаблон текста для поиска. Например, с помощью такого можно получать значение артикулов на сайте Эльдора. Это один из самых сложных, но и многофункциональных способов. И если вы уже знакомы с регулярными выражениями, поделитесь в комментариях, какая самая сложная регулярка была в вашей жизни. Итак, когда мы задали все условия, нажимаем «Ок». И остается только проверить, чтобы мы включили все, услов... все параметры на боковой панели. И затем можно начинать сканирование. А дальше я расскажу самые полезные кейсы парсинга для интернет-магазинов, информационных порталов, каталогов и не только. Поэтому перед началом следующего блока не забудьте подписаться на наш канал, лайкнуть это видео, я надеюсь, вам понравилось. И конечно, если у вас уже появились какие-либо вопросы, приглашаю к нам на блог, где мы регулярно публикуем обучающие материалы. И на видео-демонстрацию от моего коллеги. Она совершенно бесплатная, а пользы очень много. Поэтому не стесняйтесь, переходите по ссылкам в описании, чтобы прокачать в себе еще более крутого специалиста. Чаще всего в интернет-магазинах приходится парсить страницы с каталогом товаров, то есть листинги, и сами карточки товаров. Давайте рассмотрим оба случая и для чего это может быть полезно. Давайте начнем с листингов, там нам нужно определять как, как бы сами листинги на которых мало товаров для этого нужно найти кусочек кода или тег, который отвечает за отображение как бы одного товара, то есть этой плиточки в данном случае просто нажимаем правой кнопкой мыши inspect и тут у вас будет наверное, просмотр кода страницы если на русском и здесь будет тег le, у которого есть определенный атрибут data, data die и его можно скопировать и проверить, является ли он действительно уникальным для одного товара. Для этого, скопировав его, я открываю весь исходный код и проверяю, сколько раз он встречается на всей странице. Мы видим то, что 6 раз встречается и, по-моему, столько же и товаров на странице. Значит, он может выступать как уникальный идентификатор. Дальше открываем пикспайдер и добавляем сюда этот атрибут с определенным контентом. И вот так примерно будет выглядеть этот CSS-селектор. Сначала я добавил тег, в котором мы это ищем, и затем этот атрибут. В принципе, можно было и без тега добавить, но тут уже как кому больше нравится. Нажимаем ОК, затем, опять же, проверяем, включен ли этот параметр на боковой панели, запускаем парсинг, и как только он закончится, появится результат. Я как бы это сделал заранее, поэтому покажу, как это выглядит. Если найдено там 36 товаров на странице, ну значит это полный листинг. И отсортировав, можно удобно в конец пройти и увидеть, как все меньше и меньше их находится. Значит, что нам нужно? Нам нужно найти страницы, на которых малый ассортимент. Для этого используем фильтр. Допустим, мы считаем, что листинги, на которых меньше чем 6 товаров, значит у них маленький ассортимент. Именно по такому принципу и мы и сортируем. И дальше нужно будет только дорабатывать и оптимизировать такие страницы. То есть, допустим, закрывать их от индексации или сканирования. Затем следующий популярный кейс парсинга интернет-магазинов — это парсинг самой карточки товаров. Например, это может быть полезно для составления товарного фида, либо же какого-то конкурентного анализа, или если у вас, ну, допустим, CMS-ка не позволяет выгрузить все эти характеристики в табличку, то это можно сделать спокойно в Netpeak без помощи программистов. Давайте на примере вот Эльдорадо и этой карточки рассмотрим, как это сделать. Тут нам повезло, потому что на странице внедрена микроразметка, и можно быстро ориентироваться по тому, как это спарсить. Например, цена находится в теге Meta с значением price, потому добавляем именно так ее и в Spider. Настройки, парсинг. И здесь будет это выглядеть так. price берем в квадратные скобки, берем CSS-селектор и нам нужно значение атрибута Content, где и будет, собственно говоря, значение цены. Аналогично можно сделать для изображения, количество отзывов, рейтинга и даже наличия товара на сайте. Благо, есть микроразметка. Кстати, если, допустим, ее нет, то, конечно же, придется немножко дольше это все делать. Но, допустим, для начала можете пробовать, допустим, правой кнопкой мыши нажимать на нужный тег, копировать и использовать там. Копировать экспас, либо же полный экспас, либо же селектор. Однако это не так универсально, как когда вы это делаете ручками. Но, как я и сказал, немножко опыта, и вы все это будете делать просто. Итак. Следовательно, мы добавили в программу различные условия. Допустим, можно комбинировать и CSS-селекторы, и XPAS, и там регулярное выражение добавлять. Нажимаем ОК. Я, опять же, уже пересканиров... ну, заранее просканировал сайт, поэтому у меня уже есть результаты. И давайте я покажу вам, как это выглядит. Нажимаем на все результаты. И тут у нас есть, в, в самом первом столбце у нас будут все цен, все урлы. Затем будет цена, какое изображение товара, сколько мы нашли отзывов, рейтинг и в наличии. И удобно можно выгрузить единый отчет, в котором будут сразу же и данные по SEO-параметрам, и данные по парсингу. Для этого выбираем экспорт, массивные отчеты из базы данных, и данные по парсерам, и все результаты в одном файле. Чтобы вы не тратили время склеивая эти отчеты в внешних табличных редакторах, мы сделали такой отчет уже сразу же по умолчанию. Итак, на этом у меня все с парсингом интернет-магазинов, и предлагаю перейти к парсингу информационных порталов. Также парсинг будет полезен для большого ряда задач у специалистов, которые работают с информационным контентом. Например, для конкурентного анализа или поиска тем для написания статей. Так, спарсив, допустим, просмотры, лайки, шейры на странице и так далее, мы получаем не только насколько популярна эта статья на конкретном блоге, но и четкие объяснения, нужно ли нам написать такую же статью, чтобы тоже привлечь трафик. Получается, с помощью одного набора данных мы решаем две задачи сразу. И еще одна неочевидная возможность программы – это поиск орфографических ошибок. Например, можно искать неправильное написание вашего бренда, либо же какие-то самые частые орфографические ошибки, которые многие допускают. Так в парсинге можно использовать регулярные выражения и затем все ошибочные, все ошибочные варианты написания, либо же ошибочные варианты написания вашего бренда, перечитать через прямой слэш. Здесь неограниченное поле почти, поэтому можете писать сколько вам нужно и даже на разных языках. Давайте перейдем теперь на последний этап этого видео, в котором я расскажу про самые сложные и интересные способы применения парсинга. Предлагаю рассмотреть это на примере парсинга карточки товаров на Eldorado.ru. Например, мы хотим узнать, точнее спарсить, конкретно значение, допустим, диагонали или, любого другого, или любой другой характеристики товара. Тут не получится так, как раньше, использовать просто какой-то класс или какой-то атрибут тега, потому что он просто не указан здесь. Поэтому мы будем использовать особую функцию языка XPath, которая называется текст. Итого, для парсинга диагонали у нас будет условие выглядеть вот таким вот образом. Здесь удобно читать с конца. Нам, получается, нужен внутренний текст, который находится в следующем и соседнем теге возле тега P, у которого во внутреннем тексте есть слово диагональ, который, в свою очередь, находится внутри тега div с определенным классом. Я понимаю, что это на слух воспринимается не так просто но это как обычный путь допустим в хлебных крошках только ну вот так вот записаны поэтому я думаю что через несколько раз как вы попробуете все станет на свои места допустим для значения любого для получения значения любого другого параметра нам просто нужно поменять значение внутри текста на нужное нам а в итоге получим Идеально размеченную табличку, где по каждому углу у нас будет конкретная диагональ и остальные параметры. Функцию парсинга я бы сравнил с формулами в таблицах. Без нее вы потратите кучу времени на поиск нужной информации. Кстати, насчет экономии времени. Мы собрали более 70 кейсов применения парсинга в одной статье. Ссылка на нее будет в описании к этому видео. Так что ознакомьтесь и, главное, пробуйте эти кейсы на практике. На этом у меня все. Спасибо вам огромное за внимание. Надеюсь, что вам понравилось это видео и вы поставите лайк. Ну и, конечно, переходите по ссылкам в описании, записывайтесь к нам на демонстрацию. И хорошего вам дня и огромного количества трафика. Пока-пока.